Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Данил Яценко Я продолжаю проходить сталкер ОГСЕ мод 0693 на сталкер Тени Чернобыля Сейчас я пойду убивать Здорово. военных, блокпост военных, потому что эти уроды заколебали сюда свой нос совать Видимо они мстят за брата своего погибшего И сюда, короче, лезут то группой, то в одиночку, короче Нужно их, короче, остановить как-то. Как это сделать, я не знаю, потому что их там реально очень много. Реально, пацаны, их очень много. Они уже меня заметили. Надо спасать сталкеров своих. Тут реально хорошее место такое. Вот здесь вот. Нужно от них отбиться, потому что эти твари реально покоя не дадут никогда. Они вот вечно, вот я только загружусь около лагеря новичков, они сразу же атакуют нас. Такого хрена я не понимаю. Раньше такого никогда не было. Вон, вон, вон вижу, вижу. Что, завалил я его или нет? Я не знаю. Вряд ли, конечно, завалил его. Эти крепкие. Военные такие. Вот, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, бежит, граната летит сюда. Но они какие то вообще тупые. Все, завалил одного. Но это одного только. Сейчас еще придут сюда. Целая армия тут будет. Наверное, я так понимаю, да? Откуда они стреляют иногда? Я не знаю. Угу. Вон сейчас знаю теперь. Наш тебе лимончик. Зараза. Только сдохни. Так, похоже, не сдохнет кто. На мини-карте точно не сдохнет кто. Надо сталкеров, ребят, спасать, потому что эти военные заколебали реально, атакуют, атакуют. Э, еще здесь заходит они вообще наглые реально так тихо тихо тихо тихо что это нереально сюда пошли все и они еще слепые ходят. Кого ты там держишь, а? Так, патрончики надо подкинуть на пояс. Бронебойные. Если они сюда все придут, мне кажется. О, вижу, вижу, вижу, вижу. Угу. Сам ты труп. Вот вертолет в раз, конечно, это плохо. понятно все такая хорошая позиция была я тут так хорошо ныхался тут завалил пол армии блин а я сдох все равно ладно давайте переиграем занял я позицию сейчас будем ждать пока они сюда придут потому что идти к ним конечно это безумие полное так вот они конечно уже идут так вот можно сейчас Лимончик запустить туда. Им. Потихонечку будем сейчас их отстреливать. Вижу уже. Идут. Они такие слепые. Я знаю, ребят, этот бах когда военные сюда идут и не видят. Этот бак еще был из за оригинальных теней Чернобыля. Пристрели, попробуй. Ты хоть знаешь, где нахожусь, дебил? Похоже, знаю. слепые реально пацаны я знаю этот баг еще действовал в оригинале за... поэтому я таким багом воспользовался Ну все теперь вам точно хана военные Не труп я, ты труп Этот умный попался Не хочет туда сюда идти, да? Не хочешь сюда идти, да? Давай, иди сюда, пожалуйста Вот вертолет это, конечно, очень плохо это, Конечно, я боюсь его угу. А тебе Нет Так, больше никого нету. Так, вот там кого-то я вижу. Этот отступает. Хм. Что он там стал. Сейчас спецназ, по-моему, придет, да? Военный спецназ, да, высадится? Или я ошибаюсь? Не, это вон еще дебил стоит. Это умный оказался. Ну, я его завалил <с> так у меня мало патронов вот в чем подвох то ребята ну, сейчас я у них соберу патроны надо сохраниться это уже слишком далеко зашло ребята надо реально сохраниться <с> так ну можно обыскать их теперь потихоньку наверное если конечно я никого не пропустил а вертолет конечно какой-то тупой вообще. вертолет этот так заберем сейчас все пока что основное заберем потом вернемся так патроны бинты так вот вижу кого-то там парами точнее слышу так фонарь вырубаю потому что вам, скорее всего Плохо видно все. Да, вот таким путем я их всех завалил. Это было очень круто. Это было реально очень круто. Кто стрелял в меня? Кто стрелял в меня, ребята? Я никого не вижу. Ладно, давайте перезагрузимся. Сейчас попытаемся отыскать убийцу. Так, ну в этот раз... Я знаю то, что там кто-то есть где-то. Вон там люди есть. Потом будем обыскивать всех. Я сначала убьем всех, потом посмотрим. Да, конечно, очень сейчас поздно воевать, ребята. Ну, вечер я никого не вижу просто-напросто. Надо на базу военных а, идти Там этот автоматчик сидит Сверху он сидит даже Этот вообще ходит. Спокойно ходит такой. Там кто-то еще был. Кому конец? Тебе конец. вот и все. Так, срочно нужно, короче, взять. Рацию, короче, нужно их не заглушить. Так у них очень много заметок различных, я так понимаю. Сейчас мы все обшманаем, проверим. Бронежилеты все это. Заберем Хабар весь. Здесь у них, я так понимаю. Энергетики. Очень полезная штука, ребята. Пользуюсь. Ух, себе это что такое? Мины, мины это. Но они не берутся почему-то. Ладно, неважно. Я думал, это все. Оказывается, не все. Оказывается, там эти ублюдки еще шарится Где-то. И они еще и косы там уже. Могут быть еще. Надо быть на чеку, на самом деле. Вот я что-то как-то иду, спокойно такой разгуливаю тут на базе на их ней. Ничего не подозреваю. Они могут быть где угодно. Это ж неизвестно, где они находятся. Потому что тут нет такого датчика, который показывает, сколько находится противников на карте. Раньше в оригинале был, здесь уже его нету. Ну как раз тут документы э, лежат в военных которые нам в будущем пригодятся. А, патроны, которые мне тоже нужны. Очень нужны. Потому что их у меня, видите, осталось очень мало. Но теперь они у меня есть. Да, конечно, я как про затащил. Здесь ничего нету. Ладно, сейчас мы в другое место зайдем. Здесь я был или не был? Тут ничего и нету, как бы, даже если не был, даже если был, точнее, вот. Как бы я всех обыскал на этой базе, остальные ушли туда дальше, как можете видеть. Я там целую армию положил. Это вроде бы все. Вертолет разыски улетел. Патроны. И все, я так понимаю, да? Угу. Еще закусь и водка. Вообще кайф так ходить по этим бутылкам. Ну что, теперь эти военные уничтожены. Я теперь мне вообще спокойно можно сидеть и играть, потому что эти военные реально мешали мне снимать серии ребята я что-то боялся вот их убивать постоянно переигрывал постоянно когда записывал прошлые части очень много раз переигрывал они нападали на, на нас как только я рожился патронами та, там кто-то еще или валяется труп или сидит уже нет валялся там короче раненый боец можно было конечно не поговорить но труп короче он бы встал там ну скорее всего там можно было бы его подлечить он бы там выжил я конечно не знаю ну, ладно пускай потом лучше я кстати выдыхаюсь надо принять а, адреналин раз короче я пойду продам этот хабар весь И продолжу и скажу что я уже сколько получил денег там и вообще всего обыскал я военных, добыл с них хабар продал Сидоровичу заработал денег немножко также добыл костюм вот такой у военных починил его ремкомплект мой пришел в негодность уже почти что да также у меня в нычке у Сидоровича лежит прицел оптический для его автомата, но пока что я не могу поставить его, потому что, видимо, нужно сделать э, улучшение для автомата, чтобы э, можно было поставить прицел на него. Ну и пока что сейчас я вот почитаю диалоги различные у сталкеров. Вот, тайник я еще у военных э, взял наводку. Вот в тайнике. Сейчас посмотрим, что лежит. Патроны. Но у меня все это уже есть. Патроны, аптечки, бинты, провизия, вся это есть у меня. Как бы мне уже ничего даже даже не нужно, по сути, чтобы играть. Да, вот. Траплин... Так, вот тут есть сталкеры новые, различные. Нужно всех проспрашивать. задания различные у них взять. Набрать, точнее. Вот тут есть дедушка какой-то. Здравствуй, дедушка, ты чего тут стоишь и делаешь? Чего такой грустный? Здравствуй, сталкер. Да ничего уже не, не делаю. Эх, если б а, не мое слабое здоровье, до старой кости я бы в Припять пошел. Дочь свою не могу найти. А тут еще военный пост. Парни мешают, пройти мне не дают. А, что случилось с твоей дочерью? Я раньше жил в Припяти, один со своей единственной дочуркой. Это 10 лет тогда ей было. В третий класс ходила. А я на ЧАЭС работал. В общем, масс-зале 3 и 4 энергоблоков. Дурбинист я по профессии. Все было хорошо, жили, дорадовались. А потом авария на ЧАЭС случилась. Я как раз ту ночь на смене был. Мне не повезло. Я недалеко был в тот момент от 4-го. Я остался на испытаниях в связи с тем, что они не прошли в нашу смену. Все словно нормально. И в общем-то все испытания были закончены и подошли к последнему этапу. И в этот момент произошло два мощнейших толчка. Причем последующий был сильнее предыдущего. По всему большую поднялась м -м, пыль. А потом сразу все стихло. И сначала, естественно, ничего не было понятно, что же произошло. А я от реактора был в метрах 30, наверное. Выскочил в зал. А блочный щит находился между турбинным отделением и реактором. И увидел такую картину. Освещения нет, на площадке питательных насосов идут сильные сплохи, коротких замыканий. Валит пар и сильный запах гари. Ничего себе. Я бегом на контрольный пост, четвертого на посту бардак. В три губ наши смены побежали открыть ручную арматуру системы охлаждения реактора. Решили, что надо срочно в реактор воду а, подальше. Ну, я за ним увязался помочь. Выскочили в коридор, там есть такая пристройка. По лестнице побежали. Там какой-то синий угар в воздухе висит, странный. Мы на это просто так не обращали внимания, потому что еще не понимали, насколько все серьезно. По лестнице на 27-ю отметку выскочили, угару этого надышались, в рту уже привкус металла был сильный. Ну да, не до того было. Принчались. Тригуб впереди бежал. Он эти помещения знал как дважды два. Дверь там деревянная, он только хватит за нее, она была, видимо, набухшая оттуда... Паром как даст, вроде сунулись туда, чтобы выйти. Но они смогли. Там находиться было невозможно. Мы назад. Э, и давай пробовать э, в масзал пробраться. Дверь открываем, а там обломки доверху. Ох, хоть карабкайся. Крыши нет вообще. Да, не пробраться. Кровля масзала упала, наверное. На нее что-то обрушилось. Вижу, в этих дырах небо и звезды. Вижу, что под ногами куски и крыши и черный э, битум такой. Пыльный такой. Думаю, ничего себе. Откуда это пыль? Это ж на солнце так высох битум М -м -м. покрытие. Он же не пылит обычно. Или изоляция так высохла, что в пыль превратилась. Уже только потом я понял, что это был графит из реактора. Потом все каруселью задвижки открывали. Потом наружу помчались посмотреть со стороны. Потому что, ну никак в четвертый не пробраться было. А снаружи все, все графитом засыпано. А на четвертом освещение. Синевое такое, яркое. Я, в общем, хапнул тогда дозу очень приличную. Ну и потом, ну и понятно стало, что плохо все очень. Днем Таня позвонила, сказала окна закрыть и из дома не выходить, ни в коем случае. А уже к вечеру того дня мне стало плохо. Сознание поплыло, и меня увезли на скорой. С радиацией шутки плохи. Потом сразу, на следующий день, в Москву э, с остальными на шестую ГКБ. Я тогда вообще почти ничего не соображал. Спасли меня в итоге. А дочь-то моя, когда на смене был дома одна была. И домой-то я вернуться не мог. Я в коме был почти четверо суток. Спрашивали потом меня, успокаивали, мол, эвакуатор. Эвакуировали ли вы из города? Но свою дочь я после эвакуации так и не нашел. Все бумаги перерыл, все обыскал. Не выезжала ли она из города с эшелоном. Не эвакуировали ее. Испугалась, наверное, и спряталась. вот ее и не нашли. И сколько она не ищу до сих пор, не могу никак найти концов. В зону я пришел, чтобы найти ее, или хотя бы ее остатки. А может останки а, а может быть она еще жива не посчастливится повидать ее груз души снять под старый след да грустные Прими принимая соболезнования слушай сталкер а не поможешь мне в моих поисках помогу только что для этого нужно сделать где ее искать хоть примерно я запишу тебе адрес квартиры где я жил с дочерью я думаю что там должны быть Остаться хоть какие-то следы. Сходи, посмотри, что там. Если что-нибудь найдешь, неси мне. Ну что, поможешь, а? Я сам туда никак не доберусь, похоже. Только уж не обессудь, сынок. И даже тебе наградиться это будет нечем. Нет у меня ничего, кроме старого ружья. Хорошо, попробую найти что-нибудь. Не уходи из лагеря и ни во что не ввязывайся. Я вернусь. Вот такой интересный диалог... Нужно найти, в общем, дочь старика, в Припяти, похоже. Найти квартиру. Но это будет не скоро. Это будет вообще не скоро, потому что нужно идти в Припять, похоже. А Припять у нас вообще далеко находится. Это вот здесь вот даже вот смотрю на карте. Но это очень еще не скоро будет. Я взял задание. Потом можно будет выполнить когда-нибудь. Надеюсь, я смогу дойти до туда вот сейчас идем к Сидоровичу возьмем у него задания различные тоже чтобы у меня были задания разные Хабар принес. не принес нужна работа лагерь бандитов на ТП опять бандиты на АТП пучкуется. уже догадался какое задание будет Тогда это, ноги в руки и вперед Как только передашь им наш общий Горячий привет, возвращайся Благодарю, идет, я берусь А может у тебя найдется Какая-нибудь особая работа? Меченый Я тут поразмыслил на досуге И хочу тебе кое-что предложить Тебе по большому счету Нужно искать своего стрелка Так ведь? Допустим В общем по стрелку узнал кое-что Есть такой сталкер Говорят, дорогу на север зоны нашел. А места там не тронуты. Прям клондайк артефактов. Да. В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Придется отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь. А заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я узнаю. Ну, в общем, свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Ну, что скажешь? По рукам? Ну что ж, по рукам. Тогда слушай, мы с другими торговцами хотим открыть путь на север-центру зоны. А ближе к центру кто-то или что-то мешает проходу. Понимаешь? Там есть место, где мозги закипают. Жуткое место. Хрен его знает, как твой стрелок там проскользнул. Но ближе к делу. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ Агропром что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы. Явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? Попробовать можно. И что с ним делать дальше? Пойдешь на север через свалку. Потом повернешь на запад. И через пару километров выйдешь к агропрому. И будь осторожнее на свалке сильная радиация. Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. Ну, удачи! Хорошо, надеюсь, мне об этом не придется жалеть. По поводу задания. М -м, ладно, неважно, в общем. Иди не мазор глаза, будь осторожен. Так, сейчас идем поговорим еще с людьми тут, наберем много-много заданий. Кстати, диалоги я все буду читать, ребята, потому что Сталкер такая игра, где нужно, во-первых, читать очень много диалогов, во-вторых, чтобы было интереснее снимать, чтобы я сам врубился, что делать нужно. Они просто так, короче, пролистал, типа и все. Вот, идем сюда. Тут у нас есть какой-то сталкер тоже. Поговорим с ним. Здорово, мужик! Что тут произошло? Да я толком сам не знаю. Группа разведчиков наткнулась на раненого сталкера, привлекли его ко мне. И Я в меди когда-то учился. Так что за терапевтом местного считаюсь, Помогаю ребятам, чем могу. Ну и на поддержание штанов не хватает. Но этот сталкер очень плох. Я мало чем могу помочь. А что с ним? Известно, то он такой, откуда. Нашли его два дня тому назад, недалеко от по утру. Перед этим всю ночь слышалась стрельба и крики с той стороны. Но с утра из лагеря отрыдели группу, чтобы проверили. Они его и нашли, и изранили его. бедняги несколько глубоких ран. Судя по всему, ножа... И пара пулевых, но не особо серьезных сквозь. Выкарабкается. Вряд ли ему хороший полевой хирург нужен. Да сам понимаешь, что мог я сделал. Но этого мало, увы. Я могу чем-то помочь. Если кто здесь может помочь, как-то облегчить его страдания, то это сама зона. Единственный вариант, прибегнуть к ее аномальной энергии. Я бы попробовал использовать артефакт, повышающий здоровье, но у меня такого нет. Если найдешь. Такой приноси, может это поможет А где такое можно достать на кордоне? На кордоне такие артефакты большая редкость Но иногда все же встречаются Буквально вчера один человек у костра Божился, что видел ломать мясо неподалеку от элеватора Говорил, что если б небольшая стая слепышей Подобрал бы, может и не убрал. Кто его знает Надо бы проверить до встречи. Ломоть мясо, артефакт нужно найти для него. У меня такой как раз есть артефакт. У Сидоровича лежит артефакт у меня. Ломать мясо в нычке. Даже, может, даже не один. Должны быть у меня артефакты такие в нычке. Вот он. Прекрасно. Пошел я артефакт. Отдаем ему. Принес тебе требуемый артефакт. Вот он. Похоже, он его сейчас будет лечить, я так понимаю. Похоже, что да. Он его типа вылечил. Бывалый одиночка Ну да, прикольно, прикольно Только ты его не вылечил А ты просто что-то какую-то хрен сделал, все. Привет, как ты? Это ты второй? Ох, как же хреново это. Я меченый, что с тобой произошло Ни хрена не пойму, где я? Второй, ты меня слышишь? Второй, забери мою часть информации Ты должен успеть какой второй? Какая, какая информация? Говорю тебе, лежи спокойно, береги силы. Второй, я умираю. Передай лидеру, что я ничего не сказал. Если найдете Клондайк, семье, мою только а, переслите. Вот координаты. Там в тайнике лежит мой планшет. Ох, все. Постой. Темно. Очень Темно. Похоже, он сдох. Кажется, он умер. Жаль, конечно, но этого следовало ожидать. Он потерял слишком много крови. Артефакт все равно не вернул бы ему жизнь. Он рассказал тебе, кто он и откуда. Нет, только подтвердил о ком то втором. Еще рассказывал что... о схроне. И дал его координаты. Что бы там могло быть? надо же это интересно и больше ничего нет ничего ясненько там наверное, какая нибудь ерунда лежит не стоит и проверять бандиты его с дочисто обобрали кто его знает можно и проверить на всякий случай как знаешь ты только сильно не спеши там где головорезы могут быть поблизости имея в виду. Э, до встречи но я так понимаю нужно идти да, искать тайник его сейчас тайник находится где у нас на кардоне я так понимаю да вот тайничок тут район схрона здесь у нас лагерь бандитов тут тайник у нас тут еще нычка должна быть даже про это вот что то вид у тебя слишком серьезный беспокоит что есть такое дело. Не так давно мне заказ один пришел на динамит. Хотел отказаться, но не могу. Ну, в общем, это неважно. Динамит это спрятан в тепловозе, который навернулся с рельс и валялся в путей. Там еще фонитника. Кстати, в том месте нет колючки вдоль насыпи. сдачка то несложная. Нужно будет только найти этот ящик и принести его мне. От тебя больше ничего не требуется. Ну, так как? И это, если вдруг со мной что случится, отнеси его на арминских стады. По рукам. Я постараюсь найти динамит. Нужна работа. Забираемся. Что еще? Еще есть сталкер один. Тут вот я видел сталкера еще одного где-то здесь. Да, вот он. Ну, Привет! Здорово. ты кто такой? <laughs> я местная знаменитость. А чем знаменит? А я Играю на гитаре. Исполняю песни о зоне. Могу и тебе э, спеть, если водку гостишь. Нет у меня водки. Перекинемся в кости? А я сейчас... Водки нужно ему дать, да? Сейчас водку принесу ему. Посмотрим, что он там будет делать. Водочку нужно, да? Да, никак, как обычно. Бутылку соберу. Так, забирай. Но привет. И вот ты же диалоги у него различные. Сыграешь что-нибудь, что на земле, усматриваешь, обронил что-то. Ничего не бронил, просто ищу. Уже целую неделю почти. Заколебали меня духи, чтобы их не понял. Еще раз, кто тебя заколебал? Мужик, ты только не подумай, что я дурной или по белочке допился. Вовсе нет. В этом доме чертовщина какая-то творится. Я в нем поселился недавно, мне Волк посоветовал, сказал, что это единственный свободный дом в деревне. Ага, в нем никто и не жил до сих пор, потому что страшно. Чего страшного-то? Здесь по ночам какой-то невидимый ходит. Когда первую ночь в нем ночевал, услышал сразу громко, так топает и стонет иногда. Возможно, даже что-то вроде слов разобрать. Потопает, то потом постонет, а потом начинает тихонько подкрадываться. Еле слышно. Половиться скрипят. Если лежать и не двигаться, то можно почувствовать. И что дышать, становится все труднее. Это он душить начинает. Ничего себе. А кто он? Контролер у вас завелся, что ли? Нет, это не контролер, точно. Это что-то пострашнее. Боюсь, не выдержу и свалю отсюда. Смотри сам, ты там, ты так и не ответил, что ты, что же ты ищешь. А, ну да, совсем забыл, в общем, начал спрашивать мужиков, кто что знает, ну и один рассказал историю, правда или нет, не знаю. Но вроде как, еще до аварии в этом доме был сверсткий убит его хозяин, кровища, мол, была повсюду, даже во дворе тело так и не нашли. Вернее, нашли, но не полностью. Убийца расчленил, расчленил труп и спрятал по кускам раз, в различных местах, в доме, во дворе и даже в ближайших окрестностях. И вроде бы, поэтому дух убитого не может успокоиться до сих пор. Я, конечно, сначала не поверил, но как началась эта кутерьма, по ночам так и не подумал. А, так и подумал. Может, правда? Порыскал по дому. Представь себе, нашел под одной из досок... Пола странную кость Показал ее лекарю Тот сказал вроде человеческая Не знаю что и думать теперь Давай я тоже поищу Может найду что Перекинемся в кости На тысячу рублей проиграл проиграл выиграл выиграл проиграл то есть я в плюсе или в минусе остался Тысячу рублей я выиграл у него Ну неплохо пойдет в общем довольно таки прибыльное дело такое играть с ним здесь еще шустрить нужна работа ладно тут больше никого не вижу там может еще кто есть а, есть Толик еще. Толик тут спит. Точно помню. Что там мешься? Говори, что нужно. Слушай, меченый, у меня сейчас отходняк серьезный, выручи. Чего тебе нужно? Отойти. Я хочу после пережитого. Остань мне бутылочку водки. Я долго не останусь. Расскажу секрет один. Дай ты мне э, смейся. Я знаю, где шикарный арбалет лежит. Ну что, берешься? От чего же не взяться? Возьмусь. Так, водку нужно дать ему, да? Сейчас водочку отдам ему, посмотрим, что будет. Арбалет он хочет дать какой-то мне. Точнее, на водку на, на арбалет. Ну, водку у меня, в принципе, тут хватает водки этой. Водки у меня вообще куча. Сейчас ему отдам водку эту. Так, в смысле? Толику, Толику, где Толик у нас? В смысле, блин, Толик там? Какого хрена Толик там? Что-то вообще не понял. карте точка отмечена вообще тут где-то какие-то баги непонятные еще раз надо перезагрузиться может смотрите Толик находится тут оказывается не это конечно полный бред удачи здесь вот на карте отмечено. Вот такой-то баг уже получается. Это реально баг. Потому что Толик здесь находится. Ну что, не забыл мою просьбу? Принес бутылочку? Вот, достал тебе зелье. Держи. Спасибо, спас ты меня втечка и сейчас снова выручил есть у меня один тайничок на дикой территории там однажды после выброса с чего-то в пространстве сдвинулось искать надо за кустом а далее по дорожке до ворот в цех там возле дыры в воротах припас шикарное бесшумное оружие, арбалет с запасом стрел будешь там, можешь собрать. только когда будешь возвращаться, будь осторожен уж очень неудачно трещина на большую землю выводит дикая территория, куст, дыра. Сейчас попробую найти. Спасибо. Ну, ребята, на этом я заканчиваю эту серию. Как бы эта серия была просто такая обычная серия, где я читал диалоги различные. Задания набрал. Теперь у меня есть задания различные. На карте вот, можем видеть очень много отметок различных. Теперь у меня вообще весь кордон в отметках лежит. Будем выполнять потом все. Ну и все, ребята. До новых встреч.